Всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим возможность подключения дрона F11S4K PRO подключиться к меню будущего дрона F22S. Для этого в новом приложении версии 2.5.7 мы для начала выбираем дрон F22S, заходим в меню, после этого мы заходим в настройки своего смартфона и только после этого подключаемся к дрону, ну, то есть к его Wi-Fi соединению. Обратно заходим в приложение и перед нами появляется уже картинка. Если делать другими стандартными способами, к сожалению, подключиться к меню F22S не получится. Теперь давайте посмотрим на дополнительные функции, которые имеются у предстоящего дрона F22S. У него всего их 16 штук. И есть такие интересные режимы, как боковой взлет, вертикальный взлет и полет по спирали. Все остальные функции, в принципе, и так доступны для F-11S, поэтому нас они не интересуют. Ну, кроме, конечно, обхода препятствий, так как у дрона F-11S датчиков, нет датчиков обнаружения препятствий. Итак, давайте рассмотрим такую функцию, как вертикальный взлет. Если честно, я не знаю, насколько корректно я перевел с английского на русский, Итак, выбираем опцию «Вертикальный взлет», запускаем двигатели. Ну, перед нами стандартно выскакивает естественно, сообщение о кратком описании данной опции. Но, к сожалению, ничего не происходит, дрон никуда не взлетает. При этом, повторюсь, моторы включены, то есть работают, но дрон продолжает стоять на месте. Давайте перейдем тогда к следующему уже режиму. Это боковой взлет. Если честно, я даже не представляю, как квадрокоптер и модель f 1 s должен взлетать боком. Поэтому, на всякий случай, я отошел подальше. Нажимаем данный режим. Также выскакивает сообщение. Запускаем двигатели и, к сожалению, также ничего не происходит. Дрон продолжает стоять на одном месте. И никуда он не взлетает, ни боком, ни задом, ни вперед, в общем, ничего не происходит. Поэтому переходим к следующему режиму, это полет по спирали. Также выбираем этот режим. Единственное, я сам решил взлететь на небольшое безопасное расстояние и высоту. Нажимаем данный режим, также высвечивается перед нами краткое описание данного режима, да. Ну, необходимая информация. Подтверждаем все. И... Как и в первых двух случаях, дрон, к сожалению, опять же, никак не реагирует. Ну и кратко описывает данные три опции, которые предназначены для, дрон, для будущего дрона F-22S. К сожалению, на дроне F-11S 4K Pro они никак не работают. Ну, либо повторюсь, возможно, что-то я не так делаю. И еще, что я заметил уже после всего этого, обратите внизу на данные о высоте полета, Дальности полета, ну и скорости да, полета, они также не отображаются, точнее отображаются, но без информации. При этом на пульте все есть информация о высоте и дальности полета, а в приложении также она не фиксируется. То есть получается при режиме, если выбрать дрон F22S, к сожалению, никакого удовольствия мы не получим, потому что его эксклюзивные функции не работают скорее всего, на дроне f 1 s и летать без отображения дальности, высоты, ну, кроме пульта, тоже немножко не что обычно мы смотрим не на пульт, а на смартфон. В общем, вот такое вышло короткое видео о трех новых дополнительных опциях, доступных только для F-22S. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, наш Telegram-чат, и на наше сообщество ВК. Всем спасибо, всем пока.